Когда человек наполнен благодарностью, он открытый. Он открытый. Он гораздо больше видит, гораздо больше чувствует, воспринимает. У него мир начинает обретать новые грани, новые краски. Он сам себя обогащает, человек, когда благодарит. Вот. И я этому во многом, очень во многом научился у вот в Шанте. Спасибо ей. Это мастер благодарности, на самом деле. Правда. Ну, порой мне кажется, что чересчур. Правда. Я говорю, я, пожалуйста, сказал уже три раза. Она вот все, спасибо, ты спасибо, спасибо. А у нее я тут искренне, правда. Первое время меня это даже доставало. Потом как-то Он стал... Она говорит, да что ты заладила спасибо? Говорю, я же искренне от души говорю. Смотри, у тебя сейчас микрофон шершает. Ага, да, ну ладно. Так вот сделаем. Вот. И если вы прочувствовали эту силу благодарности сегодня, осознайте это. Мы сегодня будем с вами говорить, в том числе и об осознанности. Когда человек получает опыт, энергетический опыт, и если он его не осознал, этот опыт у него уходит. Он как краткая вспышка. Этот опыт случился и прошел. И не оставил следа или след остался очень маленький, и вы о нем забыли. Есть опыт, а есть еще и осознанность. На прошедшем рождественском ретрите я достаточно много времени этому уделил. Вы можете получить уникальный опыт на этом интенсиве. Сегодня будет, в частности, трансовое дыхание, очень глубинная, очень мощная техника. Потом будет женская практика, тоже глубинная, и вы можете получить уникальный опыт. Но вы, если не осознаете этот опыт, можете пройти мимо него. Ну, То есть он с вами случится, но а, в силу неосознанности он у вас уйдет. Вот чтобы этого не произошло, мы а, осознаем. А что такое осознанность? С моей точки зрения, по крайней мере. Давайте я вам даже нарисую Вот вы получили опыт У вас есть прямо энергия Вы чувствуете, я спрашивал на йоге, допустим Чувствуете в теле энергии пошла прям по спине, пошла такая мощная волна энергии Говорит, да, чувствовали А если бы я не спросил вас о том, чувствуете или Не, или не осознали бы Наверняка бы забыли, но прочувствовали и все а вы, значит, об этом подумали, так, стоп, у меня есть, ух ты, у меня есть, оказывается, и сказали, да, у меня есть. Вот соединение вот этих вот трех составляющих есть осознанность. Мы с вами с утра окунулись в энергию благодарности. Очень многие прочувствовали ее, когда мы благодарили. Опыт есть. Мы о нем как-то даже могли подумать. Потом сейчас я вас спросил, а вы вот потом э, как-то думали об этом, говорили об этом, думали ли вы, то есть, э, ну да, в мыслях, благодарили ли вы, вот что в столовой, там, в ресторане такая еда хорошая? Говорите, да. А вот если мы подойдем к кому-нибудь там э, в этом ресторане, скажем, спасибо, очень вкусно было, то мы сделали с вами, мы все это соединили, Просто? Элементарно. А если мы с вами не сказали, не соединили, получили опыт, и потом э, сами для себя э, решили в мыслях, о, как классно, слушай, что-то такое особенное было прям здорово, и все, а потом это ушло. Вы вернулись в свою повседневность, сказали, ну это было на отдыхе, там был климат, там была погода, занятия, да, все очень хорошо, группа замечательная, но жизнь другая. И значит, вот тот опыт, который получили, вы просто его ну, как бы слили, забыли, куда-то на полочку на дальнюю положили. А если вы все это соединяете, вот то, что я нарисовал, то вы этот опыт интегрируете. Очень многие люди приезжают к нам на интенсив, на ретрит, и говорят о том, что когда они встретили свою родную душу, они получили колоссальнейший опыт. Да, такие энергии, такие состояния, нас выносят в божественные сферы. Такое происходит, и положительный опыт, и негативный опыт. Они потом говорят, как сохранить это? Как это в жизни возможно реализовать? Вот ответ. А вы подумали, о, классно, это здорово. А потом я вас э, спросил, вы почувствовали это в теле, как это, как это было? А вы выразили словами, но не точными. Вы выразили словами не теми, которыми вы считаете, что это, этот опыт э, должен, быть, э, должен выражаться. То есть вы э, почувствовали благодарность, сказать, круто вообще. Это адекватно? Нет. Потому что вы почувствовали не круто. Вы почувствовали благость. Вот поэтому нужно употребить слово не крутотень, а благость. Тогда эти вещи соединены вместе. Адекватная связка получается. И когда вы почувствовали благо, то вы можете подойти к работнику столовой и искренне от души сказать спасибо, так было вкусно. А если вы подойдете и скажете, слушай, братан, так накормил. Это не будет благость. Это будет что-то другое. Вот поэтому на пути интеграции мы можем что-то потерять, если неадекватно это выразим. А это как бы простой случай, да, был бы с ним, со столовой, с благодарностью, работником столовым. А когда это ваша родная душа приходит на консультацию и рассказывает такие случаи. Мы знакомы уже, ну скажем, там 3-5 лет, неважно, несколько лет мы уже знакомы. Такие бурные процессы, там вообще чистило, там трансформации, вообще супер. И вообще так рассказывают действительно все эти мистические вещи. Я, конечно, не буду все пересказывать, вы сами все понимаете, знаете. И в конце, конечно, вопрос. Ну вот вы соединиться никак. Скажите, как нам вы соединиться? Я говорю, на протяжении трех лет вы пытались общаться? нет. А почему? Ну, фу, да я точно знаю, что меня заблокируют, если я ему это скажу. Ну, там по интернету общается. Ну, а что а ты теряешь? Три года прошло в ваших отношениях, и что, если ты ему что-то напишешь? Нет, я прекрасно понимаю тех людей, которые не могут это выразить, потому что я был на том же самом месте. Потому что этот опыт настолько колоссальный, огромный, что выразить его адекватными словами очень трудно, во-первых. А во-вторых, если ты все таки подбираешь слова, они получаются какие-то либо высокопарные, либо книжные, либо слишком мистические, ненормальные слова. То есть в социуме это неприменимо. По большому счету, Поэтому люди сидят, и вот эти вот, либо даже мысли этих не допускают, либо словами это не выражает, а уж действиями упаси Господь. Так а как же возможно воссоединение с вашей близнецовой половинкой, если вы адекватно это не выразите словами? Если вы не снимете трубку, не позвоните, не скажете? Если вы не приедете к нему в город, несмотря на то, что он может считать вас вообще полоумным, а как? Я задаю вопрос на консультацию, а как вы вообще хотите воссоединиться? Ну вот поэтому и пришел на ну, консультацию, что не знаю как. Вот я и говорю. И когда на консультации приходит, и, и я говорю, просто напишите ему. И я за это тысяч отдал. Чтобы он мне сказал, чтобы я ему написал письмо, да ты я и сам знаю. А почему не делаешь? Это внутренняя проблема. Человека. Вот этот внутренний стопор, нету связки, нету принятия, в конце концов, не проработана весь даже, человек не может сказать, выразить. выразить. Он начинает говорить, краснеет и плачет. Хотя другие слова может запросто говорить. В социуме он нормально ориентируется, там все программы проработаны, он знает, что сказать, когда промолчать. А эта ситуация, она не общепринятая социальная. Ситуации. Человеку нужно нарабатывать здесь элементарные навыки, как это выразить словами и как тем более это выразить действиями. Ну вот смотрите, если вы почувствовали колоссальный мистический опыт, а выразили его неадекватными словами, здесь нет связки. Если вы выразили другими словами, связки нет и соответственно соединений не будет. А еще вы все это прекрасно знаете, никакой мерки я вам не открываю, но я открываю вам осознанность, что с вами происходит, когда вы делаете то, что вы делаете. Когда э, человек говорит еще и такие слова. Ну, послушайте, зачем нам вообще слова, а зачем нам общаться? Да нам даже переписываться не надо. Мы и так на, этим, на, этом, на телепатическом уровне друг друга великолепно чувствуем. Еще как, как бы так немножко с претензийками, что я такой отсталый, не понимаю таких вещей, что близнецовые племена общать телепатически. Такой сидит, ничего не понимает вообще. Ну, телепатически. Тогда зачем вам в соединении физическое? Общайтесь, дальше телепатически. Идет либо неадекватная связь, либо вообще связи нет. А ум может вам придумать. Массу великолепных, очень красивых отговорок. Что связь телепатическая, что слова здесь не нужны, что слова это вообще не выразит, И нужно жить вот в этой телепатической связи. Я не против, живите, но тогда целостного соединения не будет. Вы знаете, очень богатый опыт консультаций, и некоторые случаи вызывают такое удивительное сожаление, романтическое, я бы сказал, сожаление. Это настоящая романтика. Книги можно писать, какие истории люди рассказывают. Люди рассказывают, что они знакомы друг с, друг с другом со школьной скамьи. Уже кино начинается. Со школьной скамьи знакомы, но никогда друг другу они не сказали то, что они чувствуют. А когда у них наступил период вот этих вот 16-17 лет гуляния с мальчиками и девочками, они настолько стеснялись, что они вот испытывали друг другу вот такую вот любовь детскую и юношескую, что специально заводили связи и отношения с другими мальчиками и девочками. А потом женились на других, рожали детей, дети уже подросли. А потом в социальной сети, в «Одноклассниках» вдруг встретились друг с другом и сказали, «Ну что ж ты мне тогда не сказал, что ты меня любишь?» Кино, книга. И, а любовь та же самая осталась. Проходит 15-20 лет, а любовь остается. Они друг друга не забывают, они бросаются, встречаются, бросается в смысле, отрывается от своих мест, встречаются. Настоящая романтика, правда? И знают, что теперь они уже цениться не могут, потому что там двое детей, детей надо обучать, семьи бросать нельзя, и это правильно. А всего-то навсего нужно было сказать. Нет, я понимаю, что можно на это посмотреть с глубоко эзотерической точки зрения, что, наверное, была не судьба, наверное, им так было надо. Я понимаю, я и не говорю, что они сделали какую-то колоссальную ошибку. Наверное, так надо было, наверное, таков и их опыт. Но я обращаю ваше внимание на то, что человек – это такая единица, более-менее автономная, которая может свою судьбу менять. И, допустим, у вас, ну, к примеру, судьба такая, вот действительно, что со школьной скамьей любите, а судьба так распоряжается, что никак вы не вместе. Но, я, но вы можете выйти за пределы влияния судьбы. Это возможно. Есть такие сферы сознания, человеческого сознания, где а, вот это сильное воздействие судьбы уже не играет такой существенной, определяющей роли. И очень многие, может быть, даже все, кто здесь присутствует, вы с этой силой сталкивались и были знакомы. У вас наверняка есть такой опыт, когда все вокруг говорило, что это невозможно, то, что вы хотите сделать, но вы это сделали. Было такое? И все вокруг говорят, невозможно это, нереально. А вас какая-то сила, которая больше, чем вы, подхватывала? Вы в потоке этой силы делали такие штуки, о которых потом сами удивлялись. Как же вы могли это сделать? Вот это и есть опыт выхода за пределы влияния судьбы. Скептики могут мне возразить и сказать, это тоже судьба. Ну, это люди, которые любят спорить. Спорщика не переспоришь, он будет совсем спорить. Есть у вас, вот вы кивнули, сказали, да, у многих такой опыт. А мы его достаточно осознали? Вообще, наверное, не осознали. Максимум, что могли сказать, ух ты, чудо какое произошло. И все, И больше ничего. А если бы мы его больше осознали, то мы бы получили в свое распоряжение такую колоссальную силу, что могли бы время от времени, ну довольно часто, выходить за пределы, за рамки своей судьбы. И зачем нам это нужно тема родных душ? А вот затем нужно, что когда кажется, что воссоединение невозможно, и все против, вы можете выйти за пределы этого возможного и сделать невозможно. Вот видите, как с помощью таких простых вещей мы с вами выходим на такие глобальные штуки, судьбоносные вещи. И это не только слова, я вижу и чувствую, что многие из вас сейчас вспомнили свои случаи жизни, когда такое бывало, и у вас происходит процесс осознавания. Эти штуки, которые выходят за пределы того, что нам привычно в повседневности, да, — они находятся именно за пределами нашего фиксированного внимания, называется точка сборки. У нас есть у каждого фиксированная точка сборки. А есть такие события, которые уходят за пределы фиксированной точки сборки, и когда с вами это происходит, вы чувствуете колоссальное вдохновение, энергетический подъем огромный, вы чувствуете огромные силы, и вы не видите препятствий. Именно поэтому вы и делаете невозможное, что вы не видите и не чувствуете внутри препятствий. Вам со стороны могут говорить: "Послушай, это невозможно". Вы слышите эти слова, а внутри у вас этого нет. Как это невозможно? Тут ничего невозможного. Все нормально, и это происходит. Это находится за пределами вашей, вашей фиксированной точки сборки. Вот какая сила удивительная находится буквально в нашем распоряжении. Но если у нас нет осознанности, эта сила, она у нас есть только потенциально. А если у нас есть осознанность, то эта сила у нас есть практически.